В Аше открыт офис Исламского финансового центра ОАО «Бакайбанк». Он будет оказывать населению услуги по альтернативному финансированию по исламским принципам. Получить кредит здесь может любой гражданин Кыргызстана, вне зависимости от религиозных убеждений. Исламский финансовый центр уже год существует на банковском рынке в Бишкеке. Мои коллеги продолжат. Тогун Баджинбеков приехал в Ош из села Башбулак. В поисках выгодного кредита на покупку дома он обратился в банк, услышав об открытии исламского финансового центра, сразу же пошел туда и стал одним из первых его клиентов. Конечно, я использовал такую возможность. Процентная ставка невелика, получить кредит легко. Это очень здорово. Нуриля Абдулдаева также обратилась в исламский финансовый центр за средствами на приобретение скота. «Мне уже выделили деньги. Очень благодарна за такой легкий кредит. Хочу купить двух коров. Средства получила очень легко, проценты низкие». «Исламский финансовый центр» открыт в Бакай-Банке Южной столицы. Здесь представлена широкая линейка продуктов «Исламского банкинга». Например, «Мурабха» – сделка по продаже в рассрочку товара, приобретенного по заявке клиента заранее говоренной наценкой. Приобрести таким образом можно будет все, начиная от бытовой и компьютерной техники до более серьезных покупок автомобилей, квартиры другого. Также тут можно открыть депозитные счета, карт «Хасан» до востребования и инвестиционный депозит «Мудараба». Мудараба – это инвестиционный депозит, при котором клиент передает свои денежные средства в Исламский финансовый центр для доверительного управления. ИФЦ, в свою очередь, инвестирует денежные средства в инвестиционный проект, разрешенный шариатом. Бизнес в целях получения прибыли и ее распределения между сторонами в соответствии с договором. Исламский финансовый центр уже госсуществует на банковском рынке в Бишкеке. Все, что мы внедряем в Бишкеке, мы собираемся полностью внедрить и в Аше. Получить кредит в исламском финансовом центре может любой гражданин Кыргызстана вне зависимости от религиозных убеждений. Согласно международным стандартам шариата никаких ограничений нет. Единственное требование – это платежеспособность клиентов. «Исламское финансирование работает так. Необходимая недвижимость или движимое имущество банк покупает по заявке клиента. В нашем случае покупку будет производить исламский финансовый центр «Бакайбанка». После этого товар перепродается клиенту в рассрочку». Банк накидывает маржу в виде торговой наценки. Она, в отличие от традиционного банкинга, зависит только от сроков. То есть на один месяц определенная наценка на три – другая, на год – другая. И так до пяти лет. Узнать подробнее о тарифах можно и на сайте нашего центра. Клиентов много. Кредит можно получить быстро и легко. Пакет документов в сравнении с другими банками не так велик. Исламский финансовый центр – первое исламское окно в Кыргызстане и СНГ, созданное при ОАО «Бакайбанк» и представляющее финансовые услуги по исламским принципам. После запуска офиса в Аше планируется открыть подразделения ИФЦ в Джалалабаде, Таласе, Узгене, Рыне, Баткене и других городах Кыргызстана. Развитие исламского банкинга очень важно и для нас, банка страны, который прописал многие аспекты развития банковского сектора в областях согласно национальной стратегии устойчивого развития регионов. Алена Смирнова, Нурджамал Алымкулова тайрамаджан Улу Лтр Ош.